Четыре. Шалка! Oh Я, я вообще, ничего не Всем привет, друзья! С вами Гусев Максим и мы в Слюдянке. Это такой город на берегу великого озера Байкал. И скоро мы идем встречать группу, которая приедет следующим поездом. так как? О, молодец. Остановились в кафе. Сейчас пожрем местные пельмени. Как местные пельмени называются? Смотри, опять березовый сок, только он розовый какой-то. Это молодая береза. Анастасии Николаевне без музыки весело. Привет! По жилетам тебя нету. Эй! Эй, не унесешь, друг. Много. За моим окном 18 берез Я их сам считал Как считают ворон Пустынная улица с тобой куда -то мы идем, моя курьба, ты Ну и какой поход без дождя? Всем доброе утро! У нас сегодня первый подъем. Вчера у нас был очень долгий переезд на автобусе в районе 350 километров проехали. А сегодня приезжает вторая машина, Урал, и весь забрасывает нас вверх в горы по внедорожью. А сейчас мы одеваемся, собираем вещи. Завтракаем и ждем машину. Каша рисовая. Ну как она вкусно? Каша отличная, рисовая молочка. А все Ну, наверное. Вот и закончилась наша заброска на речку Жамбалок. Мы приехали, ребята разбивают лагерь, вон палатки летают. А я решил показать речку, потому что она просто офигенская. Отдает такой бирюзовый, бирюзовым цветом. Кайф вообще. собрались, Самые Мы собрались с ребятами катами, <с собрались с ребятами каты и уже во катаем. Маша, ты что там моешь? А? Выполаскиваешь. Программа минимум выполнена. И мы идем переодеваться и кушать. Запаковали наши шматьёны-катамараны. Это у нас рюкзак. Внутри герма. Чтоб вещи не мокли, вон ребята тоже уже почти готовы Примеряют, подгоняют снаряжение Чтобы ничего нигде не мешало, не передавливало Сейчас идем в э, на колонной, друг друга из виду не, не упускайте Рации будут впереди у меня и у Вари в конце Мы на пороге бильярд Сейчас ребята просматривают, готовятся И будем по очереди проходить порог Все прошли порог бильярд, и очень удачно, да? Разгружаем катамараны, несем рюкзаки к нашему лагерю, а проходить уже будем на разгруженных катамаранах, потому что так будет фотогеничней, красивей, особенно на розовом территории. Че, ребят, как продрались-то? Продрались и продрались. Что там? Сейчас? Первый раз. два что, Варь, че, в руки делаешь? там заставил. Кто ты, кто ты, прости? Писец, хорошо, ага. Так повелось, что в походе кому-то нужно готовить. И сегодня ага. эта роль досталась нам с Настей. Мы делаем ужин. А что делаем ты сегодня? А у нас будет суп харчо. Вот я теперь знаю, что мы готовим. Варится суп харчо и жарится болгарский а перец. А, а Настя заваривает буря, чай. Сомородин. Да? С с с буря, со смородиновыми листами. Буря, Отлично. Я кладу 850 раз на убоги ваши суждения. На Бенсты столичный бардак я И отдельно, отдельно с большим наслаждением Я кладу на московский Спартак Все кучнее, встаньте прям вот Я говорю, я вижу Мишку Вы спрашиваете, где хором? Где? Я показываю, вот и, и всеми Вот Я вижу Мишку Где? Вот Во! Во! Я вижу Мишку где? Он! Он! Он! Я вижу Мишку! Где? Ну, садимся все! Вон! Я вижу Мишку! Где? Он! Он! Я упаду! Что... Подстава, да? добрались до порога не до трога и сейчас ребята просматривают кто-то обносит вещи кто-то поет груженными кто-то не груженными ну в общем будет круто выставим страховку что не дай бог ну можно было кого-то поймать вот ну погнали Скалу несет нас, да? Значит. Помните, что походы – это просто.